Всем привет! Сегодня у нас очередная игра, которую мы попробуем собрать и запустить. Вот, и это игра Endless Sky. Какая-то игра 2D, вот космическая игра, в которой, в которой нужно исследовать что-то там, выполнять миссии, что-то покупать, продавать, убивать, грабить. И все такое. Ну, наверное, грабить это не очень хорошо, а вот кого-то спасать возможно. Короче, я просто... Просто-просто я еще не знаю, что это за игра. Вот. Я только что склонировал репозиторий. То есть эти ссылки, конечно же, будут. Будут внизу под роликом. Вот здесь такое описание идет. Но ну, нас интересует сборка. Для сборки вы знаете, что я использую... Ага, вот Вики даже можно склонировать. Это Вики локально. Вот собирая на ubuntu вот на ubuntu собираю так давайте сюда зайдем и посмотрим что у нас тут есть как бы смысл моих роликов я думаю вы все понимаете смысл в том чтобы в режиме реального времени попробовать это все собрать, чтобы вы увидели на какие неприятности можно натолкнуться. Так, что-то я говорю и не понимаю, что здесь. Что для Linux надо? сиси с cons какой-то, SDL2. И так далее. А, так, а как собрать, здесь написано или нет? чё надо? Потому что симейка я не увидел. Мейка я тоже не увидел. А как собирать? Как собирать? Обычно надо читать такие вот файлики. А, обычно читать. Дальше... Сконс. Угу. Что это такое? А, тут нету такого. Так, ладно, сейчас-ка я прочитаю и потом продолжим. Оказывается, Esconse это инструмент для автоматизации сборки программных проектов. Вот так вот я об этом не знал. А, ну, давайте попробуем установить. Sudo apt get install Esconse. Есть ли он тут? Ну, в репозитории. А в репозитории... А, смотрите, он уже установлен. Uh, хорошо если это так то давайте давайте давайте посмотрим что тут пишет говорит сделать вот так вот. ну хорошо давайте с конс опачки смотрите-ка понеслась Си плюс плюс 11 uh, интересно интересно а на чем он основывается этот с uh, какие для него нужны файлы вот это, нет, это, по-моему, код project, э, ну, файли для кода проекта или коды блок, э, коды блок, да, точно, коды блок. А, можно э, установить и доешку коды блок и запустить по ходу там, и все настройки есть, соответственно, если е e, то так, то, соответственно, можно, скорее всего, даже дебажиться, вот там, вон, оно как. А вот это, наверное, конструкт. Вот это, наверное, типа make-файла в этой системе esconse. Ну, ладно, я, наверное, оставлю ссылку на вот эту esconf. Почитайте. Может быть, вам будет интересно. Так, а что там со сборкой? Сборка, короче, понеслась, да? И что-то долго-долго собираются объектники. Смотрите. Долго и для сборки каждого файла елки-палки ладно тогда я поставлю на паузу и после продолжим так сборка у нас завершилась завершилась и вот у нас бинарник бинар занимает сколько это получается 2 мегабайта д интересно ну ладно давайте запустим Эх, было не было Опа, ча, ча, смотрите, игра запустилась сразу. preferences с uh, сетиных Что у нас в сетиных как Непривычные настройки. Как по мне. Плагины даже есть. Даже есть плагины. М -м, а где разрешение? Где full-screen? Блин, реально непривычно. Так, подожди, тика. Full screen, full screen. если кто-то видит а я не вижу то вы красавчики потому что я не вижу но это кон да елки палки он <coughs> Ага. шоу cpu лот ну давайте uh, Reduce лэдж график мне не надо uh... Да, блин. А где разрешение экрана, ребята? Короче, ладно. А, ладно, ладно. Новый пилот. А, окей. А имя? кварти как всегда. First name Кв Кв. Дан. Дан, дан, дан. Чем мы выбираем? Выбираем вот этот икбай купить, да? 480 тысяч кредитов. А сколько у меня? А, вот 401 тысяча А у меня 480. не что-то это для бедных, наверное. Давайте вот посмотрим. Сколько он? 440. О, давайте его купим. Купим и name ну же Что ты спрашиваешь? И что дальше? Продать? Нет, не продать. Мне надо куда-то лететь. Как лететь? Куда лететь? И что дальше? Лив. Ага. вон оно, ну что. А как мне вот это закончить? А, дан. О, о! О! Банк, трейдинг, джоборт. Во! Смотрите, теперь я купил себе э, Пипилац. И походу я могу куда-то лететь. Так, банк, давайте... Нет, трейдинг не Давайте, борт. Я так понимаю, это доска с предложениями о работе. Это типа галактика. Это вот сюда. вы Принять миссию. И... И что дальше? Дан. Ага, дан. Понятно, понятно. Бан. Короче, на ну, его нафиг ship давайте еще раз попробую так смотрите у меня какой-то какое-то задание есть а -а -а. это что? ага это модернизация я могу ракеты поставить и все такое лив это Spaceport. а вот порт. смотрите там капитан есть а -а -а, хорошо во, во во во вот я полетел по ходу да да вот по ходу я полетел как стрелять стреляй вон же этот астероид или что он э -э, летит э -э, на кнопки опачки Сотри-ти-ка. стой стой стой стой улетел как стрелять не знаю надо просто наверное посмотреть нормально горячий клавиш короче в принципе игра есть как всегда, эти игры полезны тем, что можно что-то подсмотреть, что-то подхачить, что-то взять для себя, для своей игры. Вот смотрите, интересно, печатается загрузка CPU и GPU. Очень интересно это посмотреть, как это сделано. Вот, и, и, и, и, и, и даже подхачить можно. Можно добавить разрешение экрана. Вот, например, в меню. Ну, думаю, в принципе, все. Игра собирается Очень легко. Вообще ничего не потребовалось. Потребовалось только запустить s и дальше непосредственно саму игру. Игра вроде небольшая по размеру. Давайте посмотрим сразу, что у нас будет вместе с, вместе с объектными файлами, ну, с бинарниками. Короче, она занимает 291 мегабайт. Игра довольно маленькая. Вот, ну в принципе все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.